Да, да. А, привет всем, мы снова в Нескучном саду. И у нас хероди Саня, да, люди знают, что у нас Хироадник, да. потому что еще в прошлый раз спонсором нашей съемки выступил Виталик. Виталик, спасибо. Видишь, Спасибо, да? Виталик. Виталик, Виталик. нет, но не важно, а если есть, нет, да, будет, да, да. Будет. Виталик, да, спасибо, спасибо. Благодаря ему вы смотрите Сейчас, видосы. Поздравляйте привет Виталику, всем в, да. в комментариях, да. Я, без него бы видеоблога бы не было. Да, пока Потому мы что, не набрали денег. Что мы это сегодня будем это. делать? Начинать трансляцию с фразы да. «Максимальный ретвит», максимальный ретвит. ретвит максимальный ретвит, максимальный репорт. Кто-то пользуется Твиттером. Да. Ретвит. Блин, я да. даже не знал, что есть такое слово. Ты много слов не знаешь. Да, вообще, да. Блин, вы, вы же хотите пиариться в соцсетях? Она вам пиарится да? в соцсетях. А Твиттер это соцсеть, Твиттер это да. дно. Все соцсети дно, только YouTube. One lab. В потому есть что... аккаунт добавляйте в друзья не что... там зовут потому что, потому что... YouTube платит деньги да 17 долларов За количество просмотров это не деньги а, в общем сегодня мы будем тренироваться делать тренироваться. отжимашки ну, наконец мы наконец-то сегодня будем тренироваться. сегодня будем тренировать отжимания по моей схемке первое упражнение это отжимания с ногами на возвышенности нужно делать 4 подхода по 35 повторений отдых между повторениями 2-3 минуты 後お拝удot福 worship ポリネラ Я поел, у меня сон помнит Если переборолся, я опять хочу Ну, только помню, когда я в Питере я такой Хочу жара Кто-то такой поел, такой Сейчас бы опасно Там немного, немного подремал или вообще не было Хочу жара Что ты снимаешь? Не знаю, как ты рассказываешь сейчас своей жизни? Не, не о своей жизни А что? о том, как в Питер ездишь и рассказываешь Ну только что рассказываю. Ну вот, рассказал, я это поснимал я гелик почти научился. На земле, который на траве? Да, из брейка. Один оборотник сделал. Сейчас хочу серии пойти. Давай. Сделаю десяточку, потом пойду без рук. А будет грудь Нормально, ок. Если научусь, я сразу без вас запилю и себе на закрытый канал. Закрытый канал? Если ты научишься, мы это сразу выложим на YouTube. Ты не увидишь. А у меня и будет на YouTube. В закрытом каналчике. На моем. Я такой потом как, как... Один подписчик Один, ты... Ты? ты? Один, да. да. Потом какой-то японец стрикер какой-то дикий безумный чувак, который там дабла и триплы крупят. Почему-то я такой, Почему на меня подписался, чувак. Я же Но он повышает самооценку за счет тебя. Не, он хоть мне еще написал, там, типа, красавчик, чувак. Я когда битвист там где-то лет, наверное, 6 там, назад такой еще в такой, Видел, он такой, вообще нормальный битвист мужик. И подписался. Я такой посмотрел его видос, он там такой на газоне, в Токио, такой флешка, флешк, дабл такой, дабл корк, давит. Этот чувак мне сказал, что хороший битвист, я такой ну, битвист. Там другой комьюнити, там все всех поддерживают Не как в воркауте Не как в России Не как в России в воркауте, да Не важно, где, мне кажется, везде, так в России В любом комьюнити Етошки хорошие Итак Второе упражнение, тоже на грудах, пойдёмте на маленькую перекладинку, пойдёмте, пойдёмте, Здесь есть маленькая перекладинка, но кадра. Смотрите, вы, значит, делаете 10 отжиманий, затем вы... 5 секунд или 10? Сначала 5 секунд, 5 секунд. Ты 5 секунд, нет, вниз, вниз, 10 секунд. Вы делаете 10 отжиманий, 10 секунд, стоите в упоре, 9 отжиманий, 9 в упоре, 8. 10 секунд в упоре, и вот так вы дойдете пока до одного. Вы даже полностью лестнику против диска, не вставая. После единички 10 секунд. Да, после единички 10 секунд. Это второе упражнение, погнали! <плес> <плес> <плес> так, так я определяю. Да с ума курсов так ходи, так тёрт, тёрт, дело. Чё никто не делал, короче? Ну Делай, делай. Третье упражнение у нас сегодня это трицепсовое разгибание на шведской стеночке. Шведская стеночка. Сейчас вот Миха покажет, как мы делаем. Нужно сделать 10 подходов по 10 повторений, вот такая вот у нас сегодня тренировка на грудак и трицепс и старайся вдоль тела локти держать, значит тебе потребуется намного больше времени, чем нам, чтобы дойти до конца. Если вы не можете сделать 10 по 10, делайте сколько можете в подходе на максимум, но в сумме у вас должно быть 100 в итоге после тренинга. Вы меня пальцы борите, я боюсь, я не смогу давить. Там же пальцем большим ты давишь, в принципе. Нет. Не даешь? Ну есть, есть. Есть, есть. Я не нет, нет, нет. Что? Я не даешь пальцы? Не давишь а я а ты думаю, видишь, так легко. Да. Мам, что это нет. Понятно, Ну, у есть, да, если мы с это Итак, четвертое и последнее упражнение на сегодня это отжимание от скамейки, руки за спиной. Делаем по 25 повторений, затем минуту отдыха. И так 4 подхода, чтобы в сумме сделать фоточку. Вот так вот добьемся до конца. Вот такая вот вышла тренировочка на сегодня, быстренько на грудах и трицепс, размялись. Если есть желание, можете потом качнуть пресс. подъем прямых ног или колени груди, 100 повторений, в минимальном количестве подходов. Ну, мы все еще снимаем на GoPro от Виталика, купим деньги на свою. Может быть, купим UI2, если он появится в России. Кто хочет помочь, в этом деле реквизиты есть в описании к видео. А так, приходите в не скучно, сад, по вместе и важное объявление. 4 сентября мы будем в Нижнем Новгороде на мероприятии. Вот так. Приходите. Пока.